Всем привет! В сегодняшнем видео будет разборка, сборка, чистка системы охлаждения ноутбука. То есть сильно греется. Соответственно наверное, там тема по задубевшей и забит выход вентилятора. Ноутбук Sony Wire. Тут должно быть видно свои 1713 W1 rb ну, начинаем с обычного снимаем батарейку от батареи находится винты Снимаем сразу винта маленьких три, вот таких. Где крышка с модулями памяти? Там тоже есть один винт. он уже больше откладываем другую пучку откручиваем крышку где находится жесткий диск винты оставляем прямо вниз снимаем жесткий диск он на одном винте Уложим к аналогичному. Жесткий диск вынимаем, то есть он отдвигается назад. Вот так. Отсадываем в сторону. Ну, здесь винтов больше нет. Далее снимаем все винты по кругу. Для удобства все одинаковые винты откладываем в одну кучку. Соответственно, запоминаем, где короткие винты, где удлиненные. Может быть, еще какие-то появятся. вот Есть, допустим, вот такие потолще, подлиннее. Они стоят в углу, тоже в отдельную Таких винтов два оказывается всего, стоят они по краям. DVD-привод, откладываем в сторонку. Смотрим, если тут винты, где был DVD-привод. В некоторых моделях бывает еще вот здесь вот маленькие винты находятся, в этих частях. Все вернулись видите, все, открутили. чтобы подцепить клавиатуру соответственно не закосячиваем то есть мне для этих целей подошел скальпель Тоже ее надо будет тоже протереть соответственно. Убираем в стороны. Смотрим, есть ли болты внутри. Болтов внутри нет, но отсоединим разъем. дальше необходимо снимать не уже крышку Видно, с него летит. Ну, хотя еще не все так плохо Как казалось Ну, здесь довольно просто но судя по всему здесь термопаста, а терморезинка но сейчас посмотрим откручиваем радиатор соответственно отсоединяем разъем питания вентилятора и может быть вентилятор съемный, заодно посмотрим, по крайней мере здесь есть болты, откручиваем вентилятор от корпуса на одном винте, ну да, термопаста, которой тут уже нет в принципе вентилятор не настолько сильно изобит, забит грелся он судя по всему из-за термопасты все, что высохшее и лишнее и потом все это дело очищаем специальный можно обычным спиртом. Во многих моделях бывает, в этих местах стоят терморезинки. Терморезинки тоже разные бывают. Миллиметровые, полтора миллиметра. Так, это пока убираем, разберем сам вентилятор посмотрим можно ли его смазать если он снимается если нельзя тогда внутри его не получится нет он не съемный но система охлаждения забита но не сильно то есть бывает такое что прям клочки такие фуги там даже места выхода воздуха нет Ну, если бы сами, сама лопасть была бы съемная, можно было бы еще здесь внутри смазать машинным маслом. Бывают такие модели, попадаются, где вообще все разборное. В данном случае никак. Здесь есть такая еще собачка. То есть ее надо отогнуть немного, когда будет разборка. Потом поджать. Ну, все, назад в той же последовательности. Готово. протирать пылесосить, берем термопасту и тоненьким слоем наносим на процессор. То есть тоненьким слоем, это значит тоненьким слоем. Выдавливать сюда не надо. Пол тюбика один раз приносили. Тоже там проблемы были с системой охлаждения. Там, я не помню, что за ноутбук, по-моему, HP. Куда-то его уже носили, там спустя год вообще принесли. Так там от души прям на в этой термопасты налили. То есть пока это все вычистил не всегда действует поговорка много значит хорошо в данном случае надо наносить только необходимое количество все закрутили подтягиваем винты обратно питание, все лишнее убираем, чтобы не мешалось. Вытираем пальцы, чтобы не заляпать, но ну, если вы заляпали пальцы, то прям опасно еще чем-нибудь. Ну и все. Сыграем все по правому порядку. Так, сейчас мы еще здесь портали сегодня. все как было в обратной последовательности в этом случае у вас не останется лишних винтов но на самом деле здесь сборка разборка очень простая сложного тут вообще ничего нет а, мне как-то попался ноутбук тоже hp И, чтобы его разобрать добраться до системы охлаждения там приходилось разбирать целиком Вообще весь ноутбук снимать материнскую плату, то есть там ну, процесс такой достаточно долгий. Сразу ставим здесь на место разъем, который подключали. Он назад не поставил. Так, нет, клавиатуру тоже протереть. Как были. То есть собираем именно так, как разбираем. Допустим, клавиатуре здесь есть он прикручивает ее снизу корпуса ну, клавиатуру я уже буду потирать после ну и соответственно подключаем обратно клавиатуру Так, сюда я уже винт закрутил. Здесь мы можем собирать. Ставим обратно жесткий диск. Вставляем обратно 9 гибрио и начнем сборку. но кстати на некоторых попадается тоже особенно на старых моделях там чтобы его разобрать добраться то есть до системы охлаждения там вообще его надо целиком разобрать Mm-hmm. вот в общем-то и все. Осталось его хорошенько отмыть снаружи, протереть везде, экран соответственно тоже есть, и на этом чистку системы охлаждения можно считать завершенной. Всем пока!